Друзья, всем привет, с вами канал CryptoGain. у нас сегодня на обзоре инпокоин, я обещал в прошлый раз, что сделаю более детальный обзор, так как прошлый ролик набрал очень много просмотров, комментариев, я к сожалению на все не успел ответить, но сейчас постараюсь более детально все показать вам, и также хотел показать русскоязычную группу в телеграме, в которой вы можете найти всю актуальную информацию по проекту, и также следить за всеми новостями и обновлениями по проекту. Не забывайте сразу подписываться на мой канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И поехали, посмотрим этот обзор. Друзья, но прежде чем я начну обзор, я хочу вам показать интересный сервис для инвесторов в DFA. Называется он Yarn Finance с его токеном Yufi. Я думаю, вы сразу обратили внимание на стоимость данного цифрового актива, цена которого сейчас варьируется в диапазоне 30 тысяч долларов, при том, что сумма поставки всего лишь 36 666 тысяч токенов. И с суммарной капитализацией более чем в 1 миллиард долларов. Но ведь такая цена была не всегда. Если вы посмотрите графики данного токена, в определенные промежутки времени она была ниже 1000 долларов. И на текущий момент каждый бы хотел иметь в своей копилке данный цифровой актив. Но к чему я это все говорю? А к тому, что на текущий момент у нас есть прекрасная возможность приобрести хорошую альтернативную монету с отличным потенциалом. Но ее цена будет меньше 20 долларов. И это и есть непокоя. InpoCoin это международный постоянный актив, автономный протокол генерации доходности и ликвидности. Каждый раз, когда кто-то покупает монету Inpo, общее предложение снижается и держатели получают вознаграждение. И давайте я расскажу про вознаграждение держателем токенов, так как в прошлом своем ролике я не совсем корректно озвучил этот момент, поэтому объясняю. Ежемесячно каждому держателю токенов за его количество монет начисляется процент. Вот картинка, где вы можете наглядно увидеть условия. И такие вознаграждения происходят каждый месяц. Также важным элементом является, что общее количество монет составляет 50 тысяч, и они будут постепенно сжигаться до 37-700 тысяч NPCOIN. Если раньше цена токена была чуть выше 1 доллара, то посмотрев график можно заметить, что цена уже не один раз достигала отметки в 60 долларов. Сейчас стоимость токена варьируется в районе 9 долларов, и он начинает набирать обороты. Поэтому, я думаю, сейчас отличная возможность приобрести свой первый InpoCoin по самой приятной цене. И, кстати, о покупке. Купить InpoCoin уже можно сейчас на PancakeSwap с помощью вашего кошелька Metamask или TrustWallet. Но, естественно, это не единственная биржа, где можно приобрести данный токен. Он торгуется на многих биржах, таких как Asbit, Coinsbit, OneInch. Минтайм и другие биржи, все ссылки где можно будет приобрести InpoCoin будут в описании под видео, поэтому ознакомьтесь, каждый для себя я думаю сможет выбрать подходящую себе биржу. И дальнейшее продвижение планируется по новым биржам в январе, планы проекта выйти на CMC, CG, а после уже выходить на топ биржи. И также до конца января будет проект сжигать 5000 InpoCoin. Друзья, и, наверное, каждому интересно, откуда я беру всю эту информацию. Все очень просто. Я подписан на русскоязычную телеграм-группу данного проекта. Ссылка также будет в описании. Здесь есть все абсолютно последние новости, все обновления по проекту. Вы точно ничего не пропустите, поэтому обязательно рекомендую подписаться и не пропускать ничего, что связано с InPoCoin. И давайте подведем итоги, что можем сказать о данном токене. Потенциал у него просто огромный. Я не удивлюсь, если через месяц-два токен будет стоить выше 100 долларов. Поэтому не упускайте свой момент. И покупайте его прямо сейчас, пока он стоит 9 баксов. Друзья, я думаю, на этом можно прощаться. Скоро будут новые ролики. Обязательно ставим лайк, пишем комментарий. Если не понравилось видео, ставим дизлайк. Но хотя бы напишите в комменте, почему. До скорых встреч. Всем пока.